Каждый человек, который проходит мой семинар, который называется открытие сновидения, обязательно тут же начинает просматривать других людей. Почему? У каждого человека ясновидение открыто. прям сегодня покупайте сновидения, проходите и дальше не заморачивайтесь. Будете удивлять потом: а у тебя горло болит. как ты узнал? Я даже не кашляю. После прохождения.